Год в попу буду ставить укольчик-чик-чик-чик. Глядь, она застряла. Стой, я хирург Глад. И снова хаешки-котятушки, и с вами Неллил. Так, пустим назад. Режимы. Давайте начнем. Режим боязни Колла. Ах, да. Это игрушка Домик в деревне от Андрея Радостева. Итак, начнем. Черт, я даже у тебя боюсь уколов. Нужно сбежать с больницы, пока мне не сделали бубо. Планшет, Тап. Так найти адреналин. Ой, вот он я, да? Я такой сейкастик да? Это будет не больно в скобочках, нет. не больно в скобочках нет а вон она где-то здесь должен быть адреналин Вот the fuck я даже так могу прятаться охренеть а я вижу его кажись вон он лежит адреналин найден mm. то где так и так не могу удерживать какого фига Ага, вот она. Их две. Она застряла. Лашара, лошара. И вы гляньте, та ходила такая-то походка от бедра, вся такая то Гляньте, она застряла. А, нет, все, она прошла. А это ходит довольно-таки быстро. Меня здесь нету. Ну долго ты там ходить собираешься. Так, выбраться из больницы. Все что ли? Она меня не увидела, она меня не заметила. Черт, вы оборзели меня закрывать гляж. Черт, дверь закрыта, нужен ключ. Что, еще один тупик? Я тут не могу прятаться. Фак-фак-фак. А тут... Тоже нихрена нету. Ну что это за хрень, о боже? Тупик. Андрей. За что ты так? За что? Пошел нафиг? Меня здесь нету. Понятно? Что это такое? В истину, где выход? Почему я тут не могу прятаться? А? Иди в пень. Я сказала, иди в пень. А там тупик. Чувак, помоги пожалуйста, я очень боюсь уколов. Ну прям очень-очень. Слушай, у меня есть гайчный ключик. Давай ты возьмешь и взломаешь щиток. В терапии там лежит золотой ключ от кабинета доктора, но ну, ординаторской. Там есть рубильник. Ты активируешь лифт и мы сбежим. Ау, а они ей. та не надо укольчик. Это будет не больно в скобочках, нет? А, а теперь боенки ложись, спи-спи-спи, дружок. No! Там кто-то был. Что это за хрень? Ага, ясно. Пошла ты в жопу. Не надо мне укольчиков, Понятно? Бедный парень. Мне его воистину жалко. Блин, вон она. Пошла нафиг. А, а, -а, -а вот ты где. Пошла нафиг, я сказала. Гаечный ключ, отлично, мы его взяли. А, вот ты где. Готовь попу. Буду ставить укольчик, чик-чик-чик. Готовь попу. Что за хрень? Дверь закрыта на ключ. Что-то где-то мне надо взломать. Где? По идее, здесь еще одна врачиха бегает. Найс, он меня не увидел. Да он там, блин, по кругу ходит. Ну его в жопу. Где он? Вот он идет. Дым был. Это он там напердел так сильно или что это такое? Так, в любом случае, где-то вот оно. Что это? Заработал лифт. Найдите его. Лифт? Нет? О, где лифт? О. Что это такое? Верни свою палату и найди артефакт, который уберет барьер. Вы что, серьезно? Сейчас. А где моя палата вообще находится? Я там этого доктор Медичка. Блэд. Стой, я хирург Блэд. Не насрать, хирург. Пойми. Стой, я хирург блэд. Ай еру, ай, айру. Ай так, он не видел, что я здесь. Так, а теперь, а теперь, а теперь. Мне надо срочно бежать. Мое палату. Знаете, бы еще где-то медичка бегает. Вон она. Значит, я могу здесь пройти. А, это моя палата. А, вот ты где, готы в попу, буду ставить укольчик. What а, вот ты где, готы в попу, буду ставить укольчик, чик-чик-чик. Я помню, что здесь можно прятаться. Я знаю, как ее можно обижать. Помнить, как мы сделали с охранником? Когда он заходит в комнату, поворачивается к всей спиной, а ты такой, хопенькие, хопенькие, а я пробежал, а я пробежал. Та -да можно в принципе попробовать то же самое сделать, тем более она успокоилась, она не будет так вот бегать типа, а, вот иди, где годы в попу, годы в попу, Господи годы. <got it."> да вы что, серьезно, да он тоже тут ходит? Японская мать! Какого хрена, что он здесь делает? По крайней мере, делал. Как он меня сейчас не заметил! Ай, мать, ру! Так вот он выходит идет к медичке. О! Вот он что туда идет! Digo, котятки, котятки, да у них-то бурный роман намечается. Блин, я раньше в таких кроватках прыгала, когда была совсем маленькой. Знаете, что меня сейчас больше всего пугает? Что вторая медичка куда-то подевалась. Слых, мужик, ты там не это. А то я вижу, кроватки тут прям в холле стоят. Знаете, мне вот эти двери немножко настораживают. Такое ощущение, что они вырезали сначала большие, потом взяли, приклеили стенку. Типа, ой, так сойдет. Или такое ощущение, что это на самом деле вторая дверь, поделанная под стену. Где он? Ага, вот он. О, yes. Главное, чтобы он не вернулся. Ой, Наташа, не накаркай. Хорошо. Нет. Он ушел, и... Я надеюсь, что он пообещает больше не возвращаться. Ты же пообещаешь? Верно. Мне осталось ту медичку найти. Вот она. Беги к лифту, быстро. Все, она там. Шел нафиг. Мы сбежим, наверное. Бежим, в скобочках, да. Давай. Отлично. Что за хрень? Почему подпрыгивали? Ты сбежал. Я такая сзади эта, медсестра идет. Укол в попу, укол в попу. Господи. Андрей, это шикарно. Ну что ж, ты избежал. Назад в меню. Что ж, котятушки, здесь нам осталось пройти только два режима. Назад. Это сюжет и Новый год. Ой, ну а пока что на сегодня все, и я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Готовь в попу или ставь царский лайк под эти видео. И давайте все поможем тому бедному заключенному, которому сделали около в попу, и он лежал бедный, а Кочуруса окажется. Что ж, соберем ему на лечение. Ссылка будет в описании. М -м -м. И всем пока, котятки.